Поиграем в футбольчик. Транпатон батон. Ожури. Смотрите, вы там с Егором кушали. Вы там с Егором кушали. С Егором. Ой. С Егором кушали и оставили в пальке. Боже, скорее. Ой, я вряд ли залезу А тут возможно, вполне возможно. Зашибись. Патаны выручайте на серую. На песок прийдет. А, Облабый. Отсюда, отсюда, отсюда, с этой крыши. Не, я на крышу. Если встану, крыши не будет Все, я полетел на песок. Так. Проверь, там... А, да. Что? это залез и не подумал, как свадить. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Я не далечу. Зашибись мы настройки. <laughs> да? Надо лететь, что удобно. Я не долечу. Я Это что у нас? А, какие-то щитки у нас тут Все свои. <laughs> Ты банк. Я Дычему здесь? Куча воды. Я упал. Давай, давай, давай. Чувак, хочешь что, грубо говоря? Давай. Ты хотел, грубай. Давай, да, да не Я не знаю, знаю на какие там топочки нажимают. А да? Вообще, на самую главную вырубаешь, и все. А смотри, видишь, там это Ой. Ты что там? <свят> <свят> Что там, он не смотрит. Вс, в серьезно. серьёзно. короче, стало равно неинтересно. нас смотрят, мы... Идут... Вернули туда и сюда, на нас... А губы морали? Спасибо, нахер, ловят! Нет, мне интересно. Вс, это губа не Слушай, а может, козла не свалим? Вот этот железный вот, а, этот армия. Блин. Тихо. Какая дверь открылась? Какая дверь? Или мне показалось там дверь? Что такое? Пасхальные. Сам проверь, я вас посрался. Включи свет. Сейчас я хоть так, я буду я буду хоть так. Эй, да, да, да, Пошел. Мы на пафис таки выходим, да? Все сразу это... можешь, можешь попробовать сделать только. Я знаю, сейчас нужно попробовать здесь на всякую такую фигню. Вы скрыть дверь. Я сваливаю, пока! Главное смеюсь. Тут делать ничего. Я Я А, Я Короче, я предлагаю уходить.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 как же 赶紧 что не спалил, но кто-то есть. Вон, ты бутылки ставил. С вещами. Кофе. Там, скорее всего, кто-то есть. Он туда выходит. <сос> а давай поверх украдем Ян... Давай ну, шурповёрт не У кого? у них. У меня есть у них сваром и киньте. Смотри, там мама чтобы не Ты пила! Вот интересно. Вот интересно, был ветер, мы с мы на эту народу запускали, это было круто. Мы ну не явно дебилы. Потому что равно вон там дырка на пол стены. Вон дядя вошли и все. И там эта метла х выпить не всралась. Бля! Ну ты, кочерызка. Привет. Вот что мы сделали. <связь> нету. <связь> да тут же все посыпалось. <связь> <связь> ага. Ага. <связь> <связь> Я пошел. Страху нет. Мы на выходим, да? Секрет, ты ты, можешь... можешь... ты ты что ты можешь... Можешь... Я боюсь, там мужик ходит какой-то. Опа. Я добрался до тебя. Дискотека. Дискотека. Я ем ложкой картошку, открошку еще ма ка Я ем ложкой, я ем ложкой. Не, красиво, красиво. Короче, я предлагаю уходить.